Ребята, всем привет! С вами, как всегда, Сергей Эфирион. и это снова запретная зона в Кэсго. Погнали! Можно мне вкуснятина какую-нибудь? Ну, блин. Нормально. Все, Лех, надо идти убивать. А ты что так далеко? Что там взрывы? А, это кто-то походу эти С 4 закладывает. Ой, чувак, тут чувак. Ну тут далеко. Я тебе ничего не, не могу помочь. Да там забей вообще. Я захожу, там одни глоки, блядь, ну это нормально? Ну, патрошки. Пять глоков, За Да то там твои проблемы, если ты их меняешь, у тебя патроны добавляются. Да это.. Ой, здрасте, блять! Вышел на турель прям напрямую. Ти -ти -ти -ти -ти -ти. Опа! Флэша. Это знак. Он на крыше, да, я понял. Че делать? Жди, пока все друг друга убьют. Ну такое. Убей последнего по концу но снял дрон иди за дроном просто нахуй у меня дрон Это, по-моему второй был винтовочка у него М4 да? он там еще двое И у него есть что-нибудь? типа не, винтовочка хэддер ну все, тебе ти... надо, левый да ти... Ливай, ти. Бля, это поздно уже а -а -а. Ну а третье место тоже норм Возьми драбашку, блядь. Вот, чувак, чувак, чувак. куда ху ху ху ху ху ху ху ху ху ху ху ху ху ху какая? ху да вообще его скоро с зона стрельт, ты можешь здесь посидеть и подождать. Ну такое. Зоны. А кстати, чел реально зона жрет. Он сейчас сюда придет. я сяду за камушек. Он где-то рядом. Блядь. Он уже в Вот, да. Запись ветви Блять! Нахуй ты мне продрабашил, блядь? в упор надо подойти вообще у него М калкать нет рабашество расстояние нормальное у меня брат забеги в дом подожди стой ты где? я бегу бегу бегу ты от него беги заходишь? да да я рядом видишь? <с Ph events> А, <смех> О. Это ко мне. А, ладно, бери. Еще твою мать, биндер, Блин, Вот это у меня сердечко это все. Так, соседний зоне чувак. Откуда мы только что вышли? Я понимаю, что ты хочешь с патронами выйти. Я хочу чего. Я опалилась. Этих двое, нахуй, блядь. Где? Там. Да, меня пиздец. А, я понял, как меня стреляет. Откуда, откуда? Спереди. Вот отсюда. зоны? Да. Ну их уже, скорее всего, жрет что то Ну, видишь, там, кидаются х***ю всякой. Точно, флешку. Да просто бежим отсюда, а? У меня 13 хп, ты понимаешь? Вдурь, Мне о один... налево, налево. У да, меня один, по... потом, один потрошка. Ой, броник. Бери пушку. Я броник взял, подожди. Бери пушку. Где? Похивься, похивься. Вот, пушку. Я денег взял себе. Сейчас я себе закажу. Медшприт. А как тебя похилить? А никак. А ты можешь мне медшприт скинуть просто. А, -а, а. Где? А, он у, меня у тебя уже... прямо, он у тебя в сумке. Я понял. Я себе еще заказал. Ча пролетит. Похинулся? Да. Что с ехать? <смех> нет жизни. Короче все, вот здесь вот в соседних х**не человеки. Голд сюда вот <смех> в эту дырку забыл. Короче один враг остался. Сзади, сзади видишь его видишь? Нет. Я его вижу. А он спереди? Ты б**дишь? Да. да. А меня Сорян. Ну я тебя зацепил <смех> случайно. Спасибо за просмотр, надеюсь вам понравилось. Всем удачи и всем пока.